Вот уже завтра наступает Новый год, поэтому хочу всех поздравить с наступающим новым 2023 годом. Надеюсь, что в новом году все будет лучше, чем в 2022. И нас не накроет все то, чего мы так все боимся. И отношения между людьми из разных стран наладятся. Наступит мир и добро победит. Не умею я поздравлять, поэтому просто пожелаю банальные вещи. Чтобы ваши близкие были живы и здоровы. Чтобы планы и мечты сбылись в 2023 году. Чтобы вы и ваша семья были счастливы. Чтобы вам во всем сопротивлялись. Ствола, удача но вообще вы сами знаете что себя пожелать поэтому желаю исполнения желаний вот это и гений и сейчас я хочу поговорить о том, что ждет канал и рассказать вам про мои планы на этот год. Начну с того, что хотелось бы найти команду тоже ютуберов для того, чтобы записывать видео и коллабиться. И поэтому надеюсь на канале появится КС и GTA на постоянной основе. Не только Майнкрафт же должен быть на канале. Также есть прохождение новинок, которые должны будут появиться в этом году. Это Atomic Heart, который выйдет в конце февраля. Очень жду эту игру и очень хочу пройти. Может быть если смогу купить Хогвартс Легаси, то и его пройдем. Дальше, в марте, апреле или же мае, я надеюсь, у меня получится купить VR. И если это получится, то нас ждет прохождение Half-Life Alice, Boneworks и еще куча VR-контента. Поэтому, хоть это и неправильно, но для тех, кто хочет поддержать канал, ссылочка на донат. Есть в описании. Буду очень благодарен любой копеечке. Ну да ладно, это планы только на первую половину года, а там уже посмотрим, как дело пойдет. Но в любом случае, если что-то будет меняться в планах, вы об этом узнаете в телеграме, который также находится в описании под видео. Вроде на этом у меня все. Еще раз всех с наступающим или уже с Новым годом. Всем новогоднего настроения, удачи и хоу-хоу-хоу!